Всем привет, мои дорогие друзья! И сегодня мы будем как бы сделать претукини наш Телеграм-канал. В данное время, в наше время в 2021 году эм, очень даже популярно э, начать себе делать YouTube-канал, TikTok-канал и также Телеграм. Телеграм очень популярное ну такое устройство, мессенджер и, и... Улучшите ваш телеграм-канал. И те, кто не знает, на меня подписаны всего лишь 1%, канал, 1 просмотров, которые смотрят меня. Давайте поднимем это за короткое время на 2%. Первое это пост-бот. Я до этого никогда не умела делать крутые посты. Но этот бот не помог. Как же она делается? Как делаются посты? Создать пост. Ну, для начала у вас появляется как бы... Выберите язык, мы выбираем, например, текст, типа того, ну, если вы хотите сделать какую-то кнопочку, вот, например, вот такую, то нужно включить. Например, пишем сюда «Привет». Сейчас вот у нас появляется, Собственно, можно сделать кнопку. Давайте мы вот это сохраним, потому что, собственно, так нужно «Привет». И делаем транскрипцию. Um, в первую очередь мы должны писать кнопочку, которая будет появляться, например, вот здесь, вот, вот такая поделиться. Мы, например, можем «Привет» и нажимаем на плюсик. Туда можно сделать ссылочку, которую вы хотите. Ну, ну например, мы сделали это. Закрываем транскрипцию и, собственно, отправляем боту. Смотрите теперь, как это пол получается. Можно нажимать и нас переведут на вот такую страницу. По-моему, очень удобно. Следующий бот называется All Все Bot. Все, ссылки в, в описании. Давайте я вам покажу. Этот бот нам позволяет как бы скачивать видео с YouTube. Например, мое видео. Я решила выбрать какое-то короткое видео. Из этого беру какое-то мое самое короткое видео. Нажимаем на кнопочку ⁇ Поделиться ⁇ Копируем ссылочку. И теперь уже идем. Я пока ничего не нажимала, просто отправила свое видео. Вы подписаны. Короче, здесь выбираем. Ну, здесь в, такой, в такие файлы, например, можно выбрать вот это. Сейчас нужно подождать. Все, вот она скачалась. И теперь можно его спокойно смотреть. Здесь можно также его скачать, но, собственно, это мне не нужно. Следующий бот это бот под названием Лайк. Like. Значит, можно нажать на старт. Здесь можно что-нибудь закрасить например приветик привет например вот так и теперь собственно нажимаем на cancel и теперь можно написать привет а вот это на, на пост и теперь привет Блин. мы выбираем текст Теперь убираем, ну, например, ну, мне, собственно, нет. Мне, ну, теперь выбираем emoji. ну Например, вот так и вот так. Все, теперь вот такой у нас пост. Например, можно нажать на вот это. И теперь вот так. Собственно, пользуйтесь. И мы погнали на следующий бот. Следующий бот позволяет вам делать крутые ну, такие шрифты если пик-бот. ну нам это не нужно обмена ну короче там можно создать шрифт я сейчас подожду а потом посмотрим следующий, следующий бот это для звука для приятного здесь можно найти любимую песню например моменте вот. вот у меня больше несколько здесь примеров и мы например убираем вторую здесь вот вас, вас скачивается если это видео было полезным то жмите на палец вверх и всем пока.